всем привет ну что вспомним дела давно минувших дней 4 года назад я клеил потолок последний раз и сейчас мы будем делать ровным счетом то же самое черный правда потолок будет мерсовская ткань оригинал клей другой сейчас пойдем покажу что у нас сделано вот такой вот клеек я его взял попробовал разбавить, это разбавитель для базы ADUPP попробовал чуть, -чуть в стаканчике все хорошо, все понравилось, то есть клей разводится, значит он разведется если клей идет комками сразу, надо пробовать другой разбавитель потому что клей не ко всем разбавителям нормально, спокойно относится то есть перемешали сюда, заколдобасили дюза 2.2 мерс у нас частично собирается и нас пока что реально держит потолок потому что не можем склеить окна с потолка все снято, ободрано, почищено щеткой, Обезжиривать то смысла нет, не получится. А, где? Мы сейчас делаем первое типа прогрунтовывание клеем. Он высохнет и потом положим ткань и будем приклеивать ее. попробуем. Понятно. Просто вот эта хрень настолько впитывает сильно, что я вместе с материалом буду очень долго это закидывать. Еще можно было, наверное, кистью это сделать, я не знаю точно. Сейчас кайфанем от клейка. Новый запах в малярке. Так, вроде все. И везде. Щупаем, он тут уже сухой. Ну, не столько сухой, сколько впитался. Пусть еще подсохнет минут 20. Не займемся. Основа а подсохла. Схема та же. Потолок отрезал с запасом по длинам, Разложил по ширине. Чтоб везде с запасиком было. Накладываем и накидываем клей опять на потолок и на ткань. Чуть-чуть даем ей минут, минуты 3-4 выстояться и клеим. Пробуем. Пробуем его по чуть-чуть закатывать Самое сложное это, как обычно, начать центр выкатать. И ручки, конечно Но вот так еще выкатывать, чтобы складок не накатать лишних. Это не так прямо тяжко. А, я ж... Я нос еще не проклеила, уже вкатываю. Колодцы какие глубокие. Это мне не нравится. Наш фильм. 4. так дубль 2 попробуем наклеить потолок еще раз что у нас значит не получилось Я там начал снимать потом бросил ну смысл психанул сорвал потолок и начали все сначала значит не получилось по двум причинам первая ткань которая вообще не тянется в районе ручек и второе все-таки э, клей лучше нанести на элемент нанести на ткань высушить это все сутки вот прошли и сейчас будем клеить разложил изначально обрезал так, чтобы лишнее клей не наносить раскладываем так, чтобы мне точно хватило вперед, назад по углам, тут после заворотов чтобы не ошибиться, потому что будет обидно потом натягивать лишку эту куда-то растягивать так то есть все пропитано тем же клеем, которым я показывал. укладываем. Начну я с самых таких вот таких мест отсюда. А клей, по крайней мере, должен активизироваться вообще за счет температуры. То есть, грубо говоря, в центре я вообще рукой прокатываю. А так феном. Будем подогревать феном. А ну-ка Ни хрена Странно А мы же делали Сейчас возьму фен а ну, Давайте попробуем Держится, сука, не еду я домой. Вот это я понимаю решение, да? Ты едешь домой, сейчас попробую. Клей держится, держится, не еду. Делаю это в перчатках. Во-первых, скольжение лучше. Во-вторых, руки грязные мои. Жирные, не запачкают элемент. Держится. Ну тогда шоу. Продолжаем. Тихо, я сказал. Продолжаем. Зато удобно. Можно выложить вот сюда. Хоп, козырьчек так. Выкладываем. Подогреваемую, в принципе, что-то получается. Ближе к 10 вечера, я думаю, вообще получится. Ткань тянется круто. Вот вот это именно ткань тянется. Можно догревать снаружи ее. вот тут, допустим, пятнышко такое, которое я за раз не заклеил, то есть я снаружи его догрею и приклею. Надо только пальчик так приложить, подержать ну и все приклеивается. Тянется шикарно. Не знаю, что за ткань. Просто методом тыка приехал уже на склад к ребятам в Киев. по выбирали они еще подсказали. <как> сказали, эту ты точно затянешь, не переживай. Все у тебя говорит получится. И я прямо такой весь вдохновленный поехал <как> домой. Есть вот тут небольшая у меня затяжка получилась. Я предполагаю, почему. Сейчас на той стороне проверю. Тут все четенько, в этом кармашке, с которого я начал. Здесь неплохо. Тут пытались сморщинки получиться. Я их вроде разложил, даже получилось. Тут закрывается часть, не все равно тестовая. Завернул уже кант передний. Огрызки эти все, краешки. Получается. Отсюда вот видно, как он там. Не каменфо. Сейчас прогреваю по наружке, чуть ее тут вкатываю, не хочу поднимать неудобно, ткань поднимаешь, потом где-то складка идет, боюсь, что приклеится хорошо прогреваем сейчас будем ее клеить, великают, греем клеем можно, конечно, так оттопырить, чуть-чуть туда поднадуть в принципе, оно получается главное, чтобы складку нигде не поймать на горячем а то будет обидно. Ну, либо же снаружи, вот как я делал. Так, конечно, лучше приклеивать. Ну, тупо быстрее получается. Хотя бы центральная часть сейчас мы Подогреваем так. Раз в 4 года я клею один потолок. Но это с первого раза не получилось. Что-то где-то Пошло не так. Подходим плавно к ручкам. Сейчас ее так повытягиваю, примеряю. То есть я чуть-чуть сюда материальчика так как бы выдаю на складочку. Главное померить, чтобы еще складка потом разровнялась. Чтоб не было. Печально. Вот этот не разровняется. Блин. Некрасиво. Нашел. Работаем. Прогреваем хорошо углубление на потолке. Тут сам поролон. Отставляем фену нам теперь. Не нужен и начинаю из углубления самого самого хоп взялось ну все раз там взялось то дальше все вытянется без проблем но чик взялось все теперь надо вот этот складончик расправить. так чтобы все было красиво есть все складочки не видно в салоне тем более этого не будет видно по всем ямкам по всем канавкам надо почаще потолки мне кажется клеить пушка Вася ракета а? Что, что, что тут мне не нравится? Самолет. Идем дальше. Хорошо, а, дальше. Дальше еще одна ручка. Сейчас, сейчас я доклеюсь до ручки. И мы заканчиваем. Это упражнение. Все, ребята, я доклеился до ручки. Как дальше жить не представляю. Так, есть, ух ты, она уже берется. Так, да, сейчас на тебя родная прогреем. Подожди, сейчас все будет. ракета бомба петарда так, теперь надо вот этот складончик для этого надо отогреть вот тоже и там такая же у меня складочка прилетела я ее просто расправил, видать неверно опыт великое дело вот тут уже расправлено красиво удобная, вообще шикарная ткань относительно вот того что изначально я с чего начал то вообще говно то не ткань то линолеум а это именно ткань но это и дороже в два раза чем-то та. ну так извиняюсь их хоть что-то сделать можно в отличие от того от того, что было Я закончил. Теперь обрезание доклеивание. И по бокам. Вот эта хрень, она в клею. То есть ее можно еще две боковые стойки сюда завернуть. То есть обрезаем аккуратно и сматываем. Пригодится. Ну с этой хрени уже. Хотя, ну, то есть экономим. Стараемся экономить. Так, ничего. Ну потолочек получился, в общем-то, даже и ничего. Так, посмотрим, поставим сейчас свою машину. Ну и сейчас. Вы-то увидите это как сейчас, а у меня пройдет как минимум ночь. Я еще с утра приду, посмотрю, может, еще подогреть надо. Одел я рамочки на место. Видите, вокруг лампочек, которые торнадорчиком его надо взбодрить. Будет. А, в принципе, и... Ага, вот тут я сейчас еще прогрею. Вот не приклеено видно. Видать, я туда не залез. Да, вот она. Фенчиком. Ага, ага. Пятнышко. то сейчас прогреем, приклеим. Стоечки затянем завтра, поставим на место, посмотрим, что там получается. Итак, посмотрим, что мы имеем по потолку. Все установлено на места. Там, где типа вот складочки тут были, их можно, конечно, увидеть. Но это мой косяк, я неправильно растянул его. Во всем остальном в общем-то и неплохо. Ручки покрашены отдельно. Это черная краска под матовым лаком. На козырьках все то же самое. Обтянуть у меня машинки нету, поэтому я их решил покрасить. Лампочка, зеркало заднего вида, все, что можно было покрасить, все покрасилось. Заглушки, концевички, Поэтому ткань в этом варианте, конечно, решает все. Клей постольку поскольку, ткань реально решает все. Если бы пытаться еще раз тянуть тканью, с которой я начал, у меня один фиг бы ничего не получилось. Потому что глубокие слишком вот эти колодцы. Как-то так. На этом, в общем-то, все. По Мерсу. Дальше будет полировка, чуть позже. А по потолку мы заканчиваем. Не все всегда получается с первого раза. Главное не отчаиваться. Всем пока.